23 августа 2020 года. Достаточно значимая дата как для меня, так и для нашего канала. Ведь именно в этот день стартовал первый этап Лиги ZFL. И именно с него я начал путь в мир лиг и чемпионатов. Именно с F1 2020 мы начали наш путь, которая показала, как не должен выглядеть мультиплеер в игре. За год я проехал в пяти различных лигах, в некоторых из них по два сезона даже провел. Каждая гонка чему-то меня учила, а в каждой гонке были как и позитивные, так и негативные моменты. Блин. Так, что-то я в какую-то философскую тернь пошел. В общем, я думаю, многие знают такого ютубера, как Рэйчел, или Рцхел, или Дед, и то, что он ведет эдакий дневник своего проекта под названием Insilio, если в двух словах это его команда в Counter-Strike. Если вы хоть раз смотрели ролики Рэйчела, то вы начинали пересматривать следующие и следующие ролики, ведь они достаточно интересно рассказывают о всех трудностях, превозмоганиях и так далее. Блин, прям как рекламу делаю Рэйчелу. Ну ладно, подобные ролики, в которых рассказывается о каких-либо проектах, достаточно интересно смотреть, особенно если они были очень хорошо поданы. И я подумал, а почему не запилить нечто подобное, только по АЦЦ и по моему пути, так сказать, в киберкотлеты? А если учесть, что на этой неделе стартовал приквалификация к чемпионату Кубка РАФ, это может стать достаточно интересным проектом. Ладно, давайте вновь вернемся в 20 год и за месяц до того, как стартовала Лига ЗТФЛ. Да что тебе, блять, серьезно, этот кусок дерьма заносится, блять, от малейшего движения руля, блять. 22 июля 2020 года. Я пробовал свои силы к первому чемпионату от СМП, который проходил в АЦЦ. В тот момент у меня был достаточно скудный опыт в АЦЦ. Да какой скудный, его вообще не было. И я думаю, какой я в рот снеебаться охуенный гонщик. Думаю... Смогу квалинуться в СМП. Ага, щас. В тот момент прикол в СМП проходил на трассе Зандвуд, которую я, естественно, в тот момент не знал должным образом. Ладно, не буду томить, мое время было очень далеко от нужного, тогда я быстро забросил эту идею. Через полгода СМП вновь проводит чемпионат по АЦЦ, и тут я думаю, ну не, ну теперь-то я точно не ебаться в рот, какой опытный. Да еще и трасса в предквале была Сильверстоун. Что же могло и пойти не так? <хм> ну, наверное, то, что я не был знаком с классом ГТ в должном виде. А чтобы пройти предквалу, надо было занять либо топ-60, либо топ-70, уже точно не смогу вспомнить. Но, окей, снова я глянул на времена ребят, почесал репу и пошел в эфку. Так закончилась моя уже вторая попытка попасть в СМП. Ну, а теперь возвращаемся в нынешнее время. Что же, теперь у нас чемпионат проходит под эгидой РАФ Российской Автомобильной Федерации при поддержке СМП. Что же, в этот раз уже имеется опыт и понимание ГТ-машин и осознание, что я могу войти в топ-лигу. По крайней мере, это будет главная задача на ближайших стримах. Минимальная цель это Gold лига Конечно, да, это не Платина, но и там будут гоняться достаточно быстрые Пилоты. Что же, отсюда мы и начинаем мой путь. Посмотрим, чего нам удастся достичь в чемпионате от СМП и что нас будет ждать дальше. Да, небольшое отступление, если все-таки мне удастся попасть в голд или платину, то стримов, к сожалению, не будет. Причем это правило РАФ. не понимаю нафига, люди сами себе в ногу стреляют, но правило есть правило. Но... Это не значит то, что не будет видео о каждом этапе. Запись-то еще никто не запрещал. Хех, ладно, что-то я уже в сторону ухожу. Тоже на этом будем тогда прощаться. Буду ждать вас на своих стримах, на которых мы и будем проходить предквалификацию. А также я буду вам благодарен, если вы поставите лайк под этим видео и напишите любой коммент. Это поможет продвижению данного ролика. Всем спасибо за просмотр, с вами был Вархаммер и скоро услышимся.